Фетучини со шпинатом могут стать прекрасным вариантом блюда для обеда или ужина, потому что готовится очень быстро и просто, берите на заметку рецепт. Фетучини со шпинатом, даже звучит вкусно, так и есть на самом деле, к тому же готовится очень быстро, практически за несколько минут, блюдо подходящие как на обед, так и на ужин, о том, как его приготовить, подробно рассказано в пошаговых рекомендациях к рецепту. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты, поставьте воду для отваривания пасты и одновременно начинайте готовить соус. Обжарьте на смеси сливочного и оливкового масла мелко нарезанный шпинат, добавьте порезанные половинками помидорки черри. Влейте в сковороду сливки, посолите. Через 3-4 минуты добавьте половину тертого пармезана, потушите до легкого загустения. Вкуснее тем, кто подпишется. Выложите отваренные фетучини на тарелку, полейте соусом, посыпьте пармезаном. Вкусное итальянское блюдо готово, приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Шпинат – 100 грамм. Фетучини – 8 грамм, 8 гнезд. Масло сливочное – 20 грамм. Масло оливковое – 2-3 столовые ложек. Сливки – 200 миллилитров, 10% жирности. Тертый пармезан – 2-3 столовые ложек. Помидорки черри – 6-7 штук. Соль – 1 щепотка. Черный молотый перец – 1 щепотка. Количество порций – 2.